Всем доброго времени суток, друзья! Добро пожаловать вновь на цикл видеороликов, посвященных обзору онлайн-чемпионата The Fog Back in History, посвященному его чемпионата десятилетию. Как обычно, напоминаю, что если по какой-то причине так вдруг получилось, что данный э, видеоролик первый, э, который вы смотрите прежде чем продолжать, э, рекомендую для начала ознакомиться с введением. Э, самое первое видео, так называемый пролог, э, в котором рассказывается... Сказываются вводные данные о чемпионате. А на всякий случай ссылочка внизу в описании. Ну и тоже можно еще как бы и предыдущие серии глянуть. Ну а теперь не будем много болтать. Остановились мы, как вы помните, на окончании шест... гонки шестого этапа Каталуния Монмела. Тогда ее выиграл Алексей Апарин. И из-за того, что сошел его главный преследователь в чемпионате Богдан Холошевский, он увеличил свой отрыв в личном зачете до довольно-таки внушительного количество очков. И теперь на гонке в Хересе мы с вами узнаем, сможет ли он еще больше увеличить свой отрыв, или наконец кто-нибудь ему нанесет ответный удар, может быть Холошевский, может быть на третьем месте в личном зачете воронов, или кто-нибудь еще нам преподнесет сюрприз. Все это сегодня мы, разумеется, посмотрим, но, как обычно, сначала немножечко поговорим о трассе. Хотя международные гонки проходили в испанском городе Херес ла Фронтера еще в 60-х годах, одноименная стационарная кольцевая трасса появилась значительно позже, лишь в 1985 году. В основном Херес вотчина гонщиков Мото и мирового супербайка, а Формула-1 провела здесь не так уж много гонок, хотя одна из них, безусловно, вошла в число легендарных. С одной стороны, эта трасса старой школы с перепадами высоты и практически всеми типами поворотов. С другой, медленных поворотов тут все же больше. Прохождение дистанции в большей степени состоит из разгонов и торможений. Это возлагает большую нагрузку на задние шины, а потребовательности, требовательности к устойчивости тормозов Херес вполне сопоставим с Монреалем или Сахиром. Пришел, увидел, победил. Дебютант чемпионата Евгений Баринов на Минарде с первой попытки завоевывает пол-позицию. Рядом с ним Антон Плешков, Феррари. На втором ряду расположились Кирилл Именин, вернувшийся в Бенетон, и напарник Плешкова Халашевский. Смена одной каноничной ливреи Макларена на другую не принесла удачи Алексею Апарину. Обладатель Поула почти на всех предыдущих гонках на этот раз проиграл даже своему напарнику Ермакову. Четвертый ряд оккупировали пилоты Заоблера, Никишин впереди Соколова. Далее единственные представители своих команд Колобенков на Уильямсе, Киселев на Эроузе, Бореев на Джордане и Юрий Воронов, который чуть было не пропустил эту гонку по личным причинам, но все же выходит на старт за рулем Стюарта. Замыкают стартовый пилотон Александр Алешин на Просте и еще один дебютант Дмитрий Загоруйко на Бенетоне. Пропустив квалификацию, вынужден стартовать из боксов Владимир Ковалев в Старт. Баринов неплохо срывается с места, но многие за его спиной стартовали еще чуть лучше. Лешков вырывается в лидеры, Холошевский пытается объехать Иминина. И тут случилось непредвиденное. Завал! Массовый завал! В нем остался Евгений Баринов. Я вижу а, а, Артур. И Баринов сходит. А, здесь я вижу Ковалева Заубер. Заубер и Макларен без задних антикрыльев. Так, смотрим глазами Алексея Парина. Он сразу, он, чтобы избег... Он там не... он немножко вылазит на траву, чтобы избежать ударов. И непосредственно парина кто-то толкнул. А парин не виновник завала. Но тот, кто толкнул его, да, и сразу сход.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 Повтор с камеры Артура Бареева. Вот видите, там Заубер и Макларен уже без задних антикрылев. Это ошибка игры. На самом деле, все это произойдет вставали. Так, смотрим глазами на Артура Бареева. Так вот оно что! Это Бареев! Это Бареев замутил всю эту кашу. Вот что! Помимо Баринова и Апарина, по итогам старта сошли также и Менин и Соколов. Чудом избежав каких-либо контактов в завале, в лидеры прорвалась пара Феррари, за ними совершивший еще больше прорыв Загоруйка, а также Колобенков, Киселев и Ворон. Похоже, также избежавшие завала Алешин и Никишин легко обходит Бореева, который пытается довести разбитую машину до боксов. Кругом спустя Колобенков ошибается в повороте драйсак и, естественно, Киселев и Воронов уже его проходят. Спустя пару поворотов ошибается уже Киселев и если Юрий успевает проскочить и его, то Александру для достижения того же результата пришлось приложить больше усилий. Усилия прилагает и Ермаков, чтобы довести раненый Макларен до ремонта и вот только сейчас его проходит Ковалев. Совершенно внезапно Дмитрий Загоруйко в боксах, очень странно, ведь ни в каких коллизиях он вроде не участок. Проведя рядовой пит-стоп, пилот Бенетона возвращается на трассу. Сходит и вторая Минарди, Ковалева подвели технические проблемы с зависанием и отключением игры. В отличие от квалификации, сейчас Калашевский вдруг оказался намного быстрее Плешкова. Поднимая это и не желая новых столкновений во время возможных попыток обгона, Антон через несколько кругов принимает решение пропустить напарника без борьбы. Вскоре оба догнали первого кругового, а именно Алексея Ермакова. Никишин за кадром смог опередить Киселева, Загоруйка же после своего недавнего пидстопа оказался между ними. его поставили новые переднее крыло в боксах, но другие повреждения, похоже, не были устранены, и сейчас Артур все еще с большими усилиями удерживает свой Джордан в гузде. При этом, как ни он смог опередить Алешина. У Александра, впрочем, тоже проблемы с управляемостью. Кругом спустя, он должен был пропустить на круг Загорулька в восьмом повороте, но ошибся и слегка ударил Бенетон Дмитрия. Хотя сам пилот просто от этого инцидента пострадал сильнее, а загоруйка без проблем продолжил гонку. Алешин вскоре окончательно разбивает машину в первом повороте, а при попытке покинуть место происшествия у Александра вдруг сгорает двигатель. Естественно, это сход. Ермаков вдруг начинает часто срезать шикану имени Айртона Сенна, проходя поворот в той конфигурации, которую используют в мотогонках. Загоруйка догнал Колобенкова, но очной борьбы не получилось, поскольку в восьмом повороте Александр вылетает в гравий, а Дмитрий, разумеется, проходит вперед. зрения с бортовой камеры Флешкова уже нет Холошевского. Богдан медленно, но верно отрывается все дальше. Воронова немного выносит в гравии в повороте Дукадос, но без последствий и даже почти без потери времени. А не Тишина развернула на выходе из Драйсек. но и тут, кроме потери времени, обошлось без последствий. Тем временем вынуждены покинуть гонку Колобенков и автор, возможно, самого запоминающегося стартового завала сезона, Бори. Воронов, сохраняя свое третье место, выезжает с планового пидстопа прямо перед носом у Загоруйка, и пилот Бенетона, недолго думая, бросается в атаку, но не рассчитывает свои возможности и вылетает. Впрочем, их борьба лишь начинается. Дмитрий быстро догоняет соперника и плотно садится на хвост, выжидая возможности для атаки. Юрий, напомню, принципиально не пользуется так называемыми хелпами, хоть их использование в чемпионате и разрешено. И сейчас на новой резине это приводит к проблемам на выходе из медленных поворотов. А Загоруйко, порой, подводит отсутствие опыта, как, например, в этом небольшом вылете в последнем повороте. Плешков побывал в боксах, и теперь отрыв Кавашевского увеличился примерно до полукруга. Богдану, впрочем, тоже предстоят свои остановки. Ну а Загоруйко вновь нагнал Воронова, и борьба за нижнюю ступень подиума продолжается. После легкой ошибки Юрия в скоростном вираже Феррари Дмитрий атакует в последнем повороте. Пусть и с легким контактом, но он добивается успеха. Но ненадолго, ибо Воронов вдруг контратакует в первом повороте и оттирает пилота Бенетона обратно на четвертое место.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 Между ними еще лак, они почти не сталкиваются между собой. И решил все-таки пропустить, потому что и срезает шикану опять вновь. Теперь у Клешкова на очереди веселк. Пожалуй, нельзя сказать, что в этот момент Дмитрий проявил какую-то особую неуступчивость, но результат вы видите сами. Антону приходится заехать на еще один внеочередной пидстоп. Воронов пока может на некоторое время отдохнуть от сражения с Загоруйка, тот заехал на стоп. Интересно, что при более-менее равной скорости пилоты используют различную тактику и возможно именно она определит исход их противостояния. Тем временем Никишин вылетает в повороте имени Сито Понса и происходит контакт со стеной, но похоже незначительный и пилот Заубера продолжает движение. Киселев продолжает попадать в передряги с желающими пройти его на круг. На этот раз речь идет о Воронове, который не стал церемониться и просто снес пилота Эроуза со своего пути. За счет этого Дмитрий все же пропустил Ермакова и стал последним. Но ненадолго, ибо Ермакову вновь нужно на стоп. Здесь же и Холошевский на плановой остановке. Лидерство в гонке за счет этого он не теряет. Чуть позже из боксов выезжает и Ворон, и на этот раз Загоруйка немного позади. А Ермаков и на свежей резине продолжает систематически срезать шикану. Новые приключения Киселева. На этот раз его пытается пройти на круг Никишин и вновь не обходится без проблем. Александру продолжает сопутствовать удача, и его машина все еще относительно цела, чтобы продолжать гонку. А вот Дмитрий после этой стычки предпочитает заехать на пидстоп. У Загоруйка едва не случился дисконнект, по крайней мере в таких случаях симптомы разъединения с сервером именно так и выглядят. Но спустя несколько секунд соединение стабилизируется, и Дмитрий благополучно продолжает. Чуть позже за кадром он все-таки проходит Воронова, однако оторваться не может и внезапно теряет машину на выходе из Шиканы Сенны. Стюарт снова впереди. Никишин после своего пидстопа оказался перед Ермаковым, но Алексею приходится ненадолго отложить реальную борьбу с позицию, дабы пропустить на круг одну из лидирующих Феррари. Киселёв опять оказался на пути у Воронова, но на этот раз разнообразие ради преждевременно сам устранился, вылетев в повороте имени Сита Понса. Ермаков, даже сидя на хвосте у Никишина, продолжает срезать шикану в сенны, и при этом делает это так, чтобы не обгонять оппонента за счет срезки. Однако Никишина это не спасает, поскольку Александр ошибается в первом повороте и пропускает Алексея. Однако пилот Заубера не сдается. После непродолжительной борьбы он провоцирует Ермакова на ошибку на выходе из драйсек и происходит обратный обмен позициями. Алексей пробует контратаковать в шикане Сенны и даже пытается пройти ее правильно, но не вписывается и, слегка прогулявшись по гравию, продолжает борьбу. Спустя круг эта борьба заканчивается разворотом Никишина в повороте имени Анхелиньета, в котором пилот Залбера вроде бы не получил повреждений, но предпочел в конце круга вновь сменить шин. Эпическое сражение за бронзу продолжается, Загоруйка вновь впереди Воронова, но тот храбро контратакует по внутренней траектории в восьмом повороте. К повороту имени Ньета траектория лучше у Дмитрия, но он ошибается на торможении и вылетает. Парой кругов спустя на торможении в повороте Пелу Куи редкую ошибку неожиданно допускает Холошевский и едва не заканчивает свой путь к победе в стене, но в этот раз похоже обошлось. Еще чуть позже он догоняет на круг Загоруйка, который похоже немного увлекся погоней за Вороновым и пропускает не очень оперативно. В конце круга Дмитрий заезжает на очередной пидстоп, что, похоже, приводит к концу их с Юрием противостояния. Никишин проходит на круг Киселева, но в шикане замешкался и чуть сбавил скорость, а Дмитрий, похоже, этого не ожидал и между соперниками происходит контакт. Антон Плешков уверенно ехал к заслуженному второму месту, но когда до финиша остаются буквально считанные круги, на его Феррари отказывают тормоза. После безуспешных попыток продолжить Антон сходит. За предыдущие шесть этапов еще ни одной команде не удалось оформить победный дубль. Данная тенденция продолжается и в Хересе. После нескольких безуспешных попыток пройти на очередной круг Киселева, Холошевский решает не рисковать понапрасну и просто выполняет проезд по Петлейну, отпуская Дмитрия вперед. позже Богдан уверенно оформляет вторую победу в сезоне, как для себя, так и для Скудери и Феррари. Воронов в компании кругового Никишина финиширует вторым уже дважды подряд. Ну а Загоройка благополучно доезжает третий в своей дебютной гонке. Помимо пилотов на подиуме, до финиша также добрались Алексей Ермаков на четвертом месте, Александр Никишин на пятом и Дмитрий Киселев на шестом. Не закончили гонку по разным причинам Плешков, Колобенков, Бореев, Алешин и Ковалев, а Соколов, Опарин, Именин и Баринов сошли непосредственно вследствие стартового завала, за который Артур Бореев сначала получил дисквалификацию на весь оставшийся чемпионат, Позже это решение было пересмотрено, но в ближайших нескольких гонках Артура мы не увидим. За счет победы при сходе опарина Холошевский отыгрывает те самые очки, которые за счет собственного схода потерял относительно Алексея на гонке в Каталунии. Ермаков опередил Гуренко, а Никишин – Ковалева. Удачный дебют Загоруйка позволяет ему занять 11 место, а Киселев проходит Колобенко. Бенетон за счет второго подиума подряд опережает в кубке конструкторов Уильямс и Минарди. Заубер усилиями Никишина поднимается на седьмое место, а Стюарт и Эроуз теперь имеют по 8 очков, столько же, сколько у Брэбома и Лотуса. Следующая гонка у нас такая своеобразная первая, которая где выбор трасса обусловлен не тем, что в том году это была самая известная гонка, но гонка Гран-при Аргентины в Буэнес-Айресе в реальной Формуле-1.98 -го года на самом деле тоже была очень интересной, хоть и не запомнилась как самая такая главная гонка того года. Тем не менее, наши пилоты именно на этой трассе в следующий раз выйдут на старт и попытаются переиграть те события по-своему. Ну и напоследок, как обычно, напоминаю, что всякие полезные ссылочки и прочая информация внизу в описании под видео на ютубе. На этом, пожалуй, все. С вами был Богдан Хлашевский. Скоро увидимся. Пока!